Доброго времени суток, дамы и господа Мышечная память на самом деле довольно-таки уникальная память Если ты привык дергать мышку вправо-наверх Ради того, чтобы глянуть свои очереди различные в вове То ты так и будешь дергать ее вправо и наверх Но, как мы знаем, в припатче Компания Blizzard полностью поменяла игровой интерфейс И теперь глазик находится справа-снизу довольно-таки неудобно и немножко дезориентирует В этом видео я введу некоторые команды и глазик начнет двигаться Это будет магия Это будет реально волшебно И мы с вами сейчас все это сделаем Что ж, для начала нужно отобразить интерфейс И регнуться в какую-нибудь долгую регу Что у нас регается дольше всего? Питомцы? Нет, может быть на кого-то там все-таки прокнет Пожалуй, LFR в роли дамагера Какой-нибудь средний квартал Ну, допустим, сюда Все, найти группу И где у нас глазик? Этот глазик сидит в правом нижнем углу. Неудобно. Действительно неудобно. Ввожу 5 команд, которые, само собой, будут в описании к этому видосику. И после этого глазик начнет двигаться. О чудо! Он начал двигаться. Я закину его точно туда же, где он и был изначально. Он довольно-таки большеват. Быть может, в будущем можно будет уменьшить его масштаб. Быть может, есть какой-то аддон на то, чтобы работать с этим глазиком. Было неплохо бы, если, правда, его можно было уменьшить, потому что он уж очень сильно выделяется на фоне всех маленьких иконок. Выходим из мира и зайдем по новой. Проверим, на том ли он месте или он пропал. К сожалению, это работает только до того момента, пока мы не выйдем из мира, пока мы не релогнемся. К сожалению, но в тот момент, пока мы находимся в игре, пока мы активно играем, вводим эти пять команд, уводим глазик туда, куда нам нужно, и хотя бы в рамках одной игровой сессии, вплоть до релога, он находится там, где нужно нам. Жалко, жалко, если бы он реально сохранялся на том месте, где закинут был, то это было бы круто, но хотя бы так. Довольствуемся тем, что имеется. Команды, все эти пять штук, закину в описании к видосику. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Небольшой бонус для тех, кто досмотрел видео до конца. Эти пять строк хранят в себе очень много символов. В один макрос они не влезут, но в два макроса вылезают. Глаз один, тут находятся первые три строчки из этого всего действия, а глаз 2, второй макрос, где находится четвертая строка и пятая строка. Глаз 1, глаз 2, макросы вытащил на панельку, и теперь при входе в игру буду нажимать их и просто-напросто буду перетаскивать глазик туда, куда мне нужно.